Вот вход в подвал. Здесь довольно приличная железная дверь, не такая уж старая, как с той стороны. Так, спускаемся вниз. И опять в новых сапогах, как обычно, не переобулась. Дома помою. Баньку ему строю. Так, здесь такой же закопылок, как с той стороны. Довольно сухой. И даже когда-то был побеленный. Так, меня интересует сначала. С правой стороны, тут у нас, конечно, потемки. С правой стороны, там, где капало и был лед, под туалетами и под ванной. Сейчас мы сюда проберемся. Вот я в том отсеке, который под туалетами находится. И в том месте, где у нас был лед. Смотрим на стояк. Стояк сырой. Лед немножечко есть, но он не касается трубы. И лед есть тут, тогда он касался трубы, Ну сырой немножко, и чуть-чуть тут незначительно покапывает. Я открыла там отдушину, для того, чтобы не было здесь жарко, и конденсат на вот этой трубе, которая голубая, вот здесь конденсата не стало, то она сырая становилась. Вот она вся длинная, это подача холодной воды. Так, это идет обратка обратка водоотведения. Тут холодная, тут горячая пошла. А горячая идет рядом в обмотке. Вот они идут, две рядом. Холодная в голубой одежке, а горячая в обмотке. Под ванной проходим. Здесь тоже было у нас чуть-чуть капало. Так, вот здесь вот идет из... Но незначительный кап-кап. И вот он... Протекает по трубе, но что-то тут... А, ну это, наверное, когда моются там в ванных. Ну почему тут? Так, и вот здесь вот местечко такое было подозрительное. Сейчас я проберусь. Так, пробиралась. Вот здесь вот у нас А что-то не стало. Вот здесь вот протекала мимо водичка, вот здесь. Что-то не протекает мимо, вообще не стало протекать. Как-то труба сама уселась пониже. Здесь одна капелька протекает мимо, но внизу все сухо. Но внизу не сухо. Внизу почему-то сырость, если вы видите. А что тут происходит? Давайте посмотрим поближе. Поближе. Что тут почему-то? Тут сыро. На, на земле это сыра. Ага. А, ну это с того места, ниху, немножечко скапывало. И сюда вот стекала, вот сюда стекала вот она. Вот эта блестящая доска подставлена. Ну это не суть важно. Ну это важно, конечно, но не, не смертельно это все. Это все не смертельно. Так порог. Шагаю дальше я. Кто-то говорил тут тараканы. Я что-то не наблюдаю тут тараканов вообще в подвале. Хоть бы одного где-то увидеть. Вчера я заметила, мушки начали появляться с той стороны. Но я открыла отдушины кое-какие. Здесь вот тоже... А, это выход. Здесь вот отдушина есть еще одна, да? Но она закрыта. Здесь вот отдушина есть в стене. Вон она. Но она закрыта, вот она. Ну ладно, не фокусируйся уже. Так, тут идем я в то место, где у нас топило труба с горячей, холодной водой сухая так, это вот рубильник стояка который идет в 17-ю нашу квартиру в первую квартиру вот и первый стояк ну немножко есть конденсат конденсат всего лишь сейчас я поподробнее изучу это все так, дальше еще какой стояк тут есть значит это я не а, это стояки туда, на в ту сторону так, проходим дальше. Это у нас обратка идет под правым крылом. Это холодная вода, и она чуть-чуть, но она, конечно, вся ржавая, ребята, вся ржавая она, но она без конденсата, почти сухая, вот практически она. Чуть-чуть, может конденсат, может... Ну, ее надо все менять, конечно, вот это все. Это подача, это второй стояк пошел. Вот в стене главное он. А, это в стене, который в моей квартире идет. В стене прямо стояк. Тут какие-то промежности, заплатки, затычки, прокладки, тампексы. Вот это вот я имею в виду. Вот они стоят. Какие-то то, -то какие-то малюсенькие. Это второй стояк. И дальше идет перегородка, стена капитальная. Да, стая, стена стоит возле квартиры Белевых. Так, это стояк в эту сторону пошел. А на этом стояке там где-то, видимо, заглушка. Может, у неё... Вот она где. Вижу, вот она. Если перекрывать воду. Так, дальше едем. Я иду в ревизию, где мы наводили порядки, вызывая водоканал и потратя на это 4000 Смотрим результат. Что тут происходит? Я иду в ревизию в эту. Одной рукой держу камеру, другой держу. Вот здесь вот, конечно, было вообще как обяка. Вообще тут вообще не ступить было. Сейчас все высохло. Вот все высохло. Трещины. Иду к ревизии. Сухо стало. И вот она эта ревизия. Тут поддувает. Я кошка вчера открыла. Поддувает сквознячок. Вот она ревизия которая была затоплена туда, из которой вытащили блок. Вот, была вода здесь сантиметров на 80, все было залито водой. Тут мы плавали, с Игорем на плотах прямо. Вот так вот. Вот она идет, все тут было завалено. Сейчас как бы все нормально, можно спокойно ходить. Правильно он говорил, все высохнет. Вот она все высохло Здесь кое-где сделаны трубы пластмассовые. Это обратка. А подача, конечно, вся не пластмассовая. Вот, тут кошка дохлая валяется. Мертвый труп. Так, еще один сектор. Я пробираюсь туда, на тот выход, который закрыт у меня. Но вот здесь черепашьи спинки, натурально все высохло. Здесь все было залито, вообще все. Он до той белой штуковины. Было невозможно ступить, но это было мне уже вода, честно скажу вам. Ну, конечно, вода из каналии. Так, здесь высоко подниматься, но придется вот по этой обратке. Эта обратка еще одна в стене идет. Это вторая капитальная у нас там идет, перегородка, видимо, она, если я не ошибаюсь, вот она идет туда-туда-туда и в центральную. Откуда прилетел этот блок, я не знаю. Это уже история умалчивает. Так, здесь тоже было залито, потому что здесь было вот высоко, перекатывалось через этот порог. И сюда все лилось. Тут мы с Игорем поставили мостик. Вот он, я по нему иду. Мостик, как бы у меня не упасть. Осторожно, Любовь Ивановна. Обратно придется этим же путем идти. Потому что та дверь у меня закрыта. А вот здесь уже, здесь сыроватенько. Почему сыроватенько? Я сейчас скажу, почему сыроватенько. Тут где-то есть, вот она труба. Вот она сырая. Голубенькая. Вот она тут сырая с этой стороны. То ли конденсат, то что здесь бойлерная, то ли что она вся сырая. Или надо здесь открыть отдушину, которой тут нету. Или есть она тут, не помню, не вижу. Здесь она есть, но она заткнута. В той части прохладно, там просыхает. А здесь вот жарко, скажу честно. Так, я зашла в бойлерную. Тут пол сырой, почти весь. Потому что вот этот кран, который я вчера говорила, его надо срочно менять, из него капает горячая вода. В Ведро капает, из ведра течет понятно сюда. Отсюда она, понятно, течет в коридор туда. Так, проберусь я к новому, к новому, к новой задвижке. Вот новая задвижка стоит. Вот она новая. Труба сырая вся подача. Вот. Из задвижки, из -за этой вчера немножко подкапывала. Сегодня только чуть-чуть, одна капелька накапывается. Но она, видимо, там привальцовывается. Так, труба сама по себе сырая. Она сырая идет изначально оттуда. Из коридора она выходит. Сюда она заходит. И вот еще один, который надо поменять. Из него, правда, ничего не течет. 25-й шаровой кран. Пока из него ничего не вытекает. А из него вытекает, вот из горячей. Еще видимо жарко тут от этого. Вообще в этой части жарко, в той части прохладненько, сухо. Надо здесь отдушину где-то открывать. Вот здесь вот где-то надо открывать. А как ее открывать? Тут-то вот есть рядом, а здесь интересно, есть отдушина? Даже следов никаких нету. В самой бойлерной-то. Потому что не продувает тут ничего. И вот мухи-то тут и заводятся у нас. Мухи-то тут и заводятся. Нет, тут стенки ничего даже никаких нету намеков на отдушину. Ну-ка, еще поближе подойду. Не -а. Тут как бы был какой-то когда-то, что-то залеплено все. В бойлерной отдушины нет, точно. Так что тут сквознячок не сделаешь. Вот напротив бойлерной, там бы, может, и была какая-то отдушина. Опа. Вот здесь вот хотя бы была бы какая-нибудь. А, тут есть. Там электричество проходит. Я сейчас ну-ка подберусь. Здесь вот открыто. Так. А труба вот голубая вся, она сырая почему-то. Вот прямо вся засырела. Там-то с той стороны вообще как бы нормально, а здесь засырела. Ничего, она не сохнет. Ну, здесь сухо как бы. Вот из бойлерна течет, из того крана на срочно дядечку вызывать. Вот здесь тоже что-то капает. Вот из этого подача капает. Вот эта подача, то ли она не, заглуб, не закрыта как следует. Вот тоже ведь 25-й кран шаровой. И вот немножечко капает на пол. Так, посмотрю про душу. Тут должна быть отдушена где-то еще. Все душины закрыты. Вот она есть. Вот она завалена кирпичами. Здесь что? Тут тоже все завалено кирпичами. Кирпичами. Это что, горячие трубы, это тепло, видимо, идет. Так, еще сейчас что посмотрим. Так, это у нас входит тепло. Здесь все нормально, сухо. Теплотрасса, здесь вентиль. Заглушка на 60, видимо. Стоит новая, здесь тоже новая. Тепло, шаровой кран тоже новый стоит. 25-й. Вот тут еще две заглушки но это все тепло у нас идет в дом заходит тепло их тут четыре кранов полно еще одну а это подача воды подача воды хоть тут старый но тут ничего не капает нормально все тут даже счетчик когда-то видимо стоял вот когда-то на воду стоял счетчик видимо ну, конечно, подача, вот она еще, подача холодной воды. Это, конечно, труба вот эта, «Смерть мухом» называется. Там целый сантиметр слой ржавчины. Вот такая бы была труба. Она чугунная, но видно, что свежий. Стояк-то вот этот, стояк под 15 квартиру уходит. Вот. И вода туда идет холодно-горячая. Да, вот это, конечно, все требует замены, скажем так. Подача холодной воды. У нас одна, один вход. Один вход у нас идет в дом, холодная вода. Вот тут-то сухо, она сухая, тут-то труба почему-то. Вообще сухая. Вот она заходит, вот она идет, отводка вот эта в 15 квартиру. Если чё, закрывать флажковый вентиль. Так. Дальше что идем. Вот пошла холодная. Куда она туда поперлась-то? Вот это она куда пошла, интересно. Холодная вода. Голубая труба. Это этот стояк. А туда она куда поперлась, интересно. Еще один, что ли, стояк. Вот он куда-то пошел туда. Это коридор. Это значит еще один стояк в 15 квартире. Вот тут маленько дует. Вот здесь-то еще дует, а вот в том пространстве вообще не дует. Вот здесь еще труба сухая. Напротив бодера вообще труба сырая вся. Вся труба сырая, вот она. Вся. От этого участка метр. Два, три, четыре, пять, шесть метров. Ну, вот. вот. здесь вот я попробую сейчас открыть от душа, чтобы маленько продувала. Сейчас я залезу на этот бру, бру порожек. Так, как бы не стукнуться. Это обратка. Так, поехали. Поехали. Поехали. Вон там ока. Ну, это идут. Вот, что-то тут заставлено. Я попробую. Вот, что-то тут. Трубы. Это горячее, это отопление у нас. Сейчас этот мешок уберу. Вот и все. Вот и сквозняк пошел. Вот и улица. Тут это я эту тряпочку, полотенце какое-то, ой, полотенце, говорю, одеяло. Прямо на трубу положу, чтобы труба не замерзала. Она тут не замерзнет, она горячущая. Так, значит, я открыла душину напротив, напротив булерной, чтобы там немножечко продувала, чтобы наша подача холодной воды, труба-то, не стояла сырой. Она и такое как дышит. Вот она где-где. Где попасть не могу. Так, вот я на нее свечу. Вот так надо. Нет сюда. Вообще не, не понимаю. А вот так вот она должна сфокусироваться. Вот, вот такая сырая она. Вчера меньше сырости это было. А тут, видишь, и горячая вода. И там течет она горячая. Короче, надо кран срочно покупать. Сегодня, если Бог благословит, зайду в сантехнику. Посмотрю, сколько стоит. Не знаю, надо с людьми советоваться. Так, сюда я не выйду, тут закрыто с этой стороны. Пойду обратно. Так, обратно пойду. сюда чтобы... С запасного выхода выйду. Так, так, так, так. И вот оно течет отсюда, и вот тут вот опять сыро стало. Я тут не вылезу, надо сюда идти. Так, сюда идти. А здесь есть такой штырь. У меня уже голова запомнила. Я об него стукалась. Об этот штырь. Вот. Так что... Ой, опять стукнулась. Но другой уже. Так что, дорогая, вот. Вот так и вот так. И там тоже есть отдушина. Ну-ка я туда пройду. Вот она есть. Еще одна. Кипячами завалено тут все. А там снегом. Ну, Дует. Дует. Тут дует. Только я не знаю с той стороны кирпичики, но дует хорошо. Как бы тут тут нету сырости-то. Так. Фух. Так, все было заварено. Но надеюсь, там не будет теперь комаров-то разводиться. Потому что тепло и сыро. Так, ну что, прыгаем. Опа! Прыгнули. Так. Но тут вообще сухо стало. Тут кошачий труп. Проходим мимо, не смотрим на трупы. Трупов мы не боимся, пауков тоже не боимся, потому что сама змея подколодная та еще. Все, я благополучно выбралась, ничто со мной не... Опа, опять стукнулась. Где? Это вот такие уголки, на которых висят трубы подача. Что журчит? Журчит в трубе, в обратке. То есть вот здесь стоят пластмассовые обратки. Ну, канализация, которая течет. Вода. Ой, бляха. муха Еще отстукнулась. Видите, как хорошо стукнулась там. А, блин. И что стукнулось? Приседай уже. Так. Ух! Ну, паутина на нос намоталась. Дофига. На шапке, что и везде, наверное, Путина. Вот и все обследовала, все нормально. Жарко, поступила. Все, выхожу. Выхожу живая-здоровая. Монь досяг в паутине. На шапке паутина. И три раза был стук головой. И та дырка в голове еще стукнулась.